Друзья, всем привет! Это рубрика про Россию с любовью. И сегодня мы с вами поговорим про еду. А именно, я расскажу вам про 9 блюд, которые появились у нас в России и стали популярными на весь мир. Ну или, в крайнем случае, какую-то большую его часть. У меня Женя за кадром, он будет там периодически вставлять свои искрометные комментарии. Я знаю, что вам они нравятся. Итак. Правда, нравится? На надеюсь. Всем привет. У меня сегодня будут больные комментарии, потому что я немножко приболела, у меня такой голос. Надеюсь, не заражу вас. Комментарии полные боли будут у него. Итак, ну, вообще, я хотела предысторию рассказать. Просто у нас, например, в Ульяновске город на Волге расположен, и у нас нет ни одного заведения с национальной кухней, с местной, с локальной. Вообще не в курсе я, чтобы они были. У нас очень много итальянских ресторанов, каких-то средиземноморских на Волге ресторанов, роллов, суши, пиццы и так далее. Вот этого полно. Но грузинские, естественно, куда без них. Локальных ресторанов нет, и мне становится от этого грустно немножко, потому что, ну, потому что, как бы, у нас на самом деле классная есть еда в России, национальная кухня и какая-то современная национальная кухня, потому что, понятное дело, что то, что готовили там 200 лет назад, оно сейчас выглядит по-другому, просто потому что продукты другие стали, это ок. Не нужно, не всегда нужно стараться повторить в точности блюдо, как было 200 лет назад, оно, возможно, сейчас вкуснее. Вот. Ну, скорее всего, вкуснее. Да. Поэтому сегодня говорим о блюдах, которые у нас в России придумали. Первое блюдо – это, конечно же, блины. Вообще, вообще, блины есть в национальных кухнях многих стран. Например, там во Франции такие тонкие блинчики-крепы, их называют крэпы, как там правильно сказать, не знаю. Крепы. Да-да-да. В... в Марокко это Багриров, такие блинчики из манки. Помнишь, мы ели? Да, мы их ели, я не да. помню. Да, такие оладьи, как оладьи, только из манки. А, да-да-да, на завтрак. Да-да-да, они такие достаточно... Безвкусные, но они впитывают в себя вот эту вот там, штуку, которую ты поливаешь, там, мед, сироп. Ну, прикольно. В Америке панкейки, естественно. у нас вот блины. И, кстати, русские блины, они за границей так и называются, русские блины, блин. То есть это не переводится никак, потому что наши блины, они, ну, если мы говорим про традиционный рецепт, они готовились на дрожжах всегда. То есть у нас такой красный русский блин. Это вот считается традиционный рецепт. Понятно, что это сейчас все там перемешалось, блины там и на кефире, и на молоке с дорожами и без, но вот считается, что классический русский рецепт это вот красные большие большие блины. Не оладьи, а именно блины. Вот. И вообще, кстати, есть интересная история. Ты наверняка знаешь, я тебе рассказывала, как блин придумали. Мужик дома остался один. У него... С этого всегда все и начинается. Все изобретения, да, мужик дома один остался. готовили раньше в русских печах. Не было плит, духовок, были печи. Вот. И у него, значит, там стал кисель. Наверное, жена ушла куда-то, сказала: следи, не забудь. Ну, естественно, мужик что? Забыл? Но забыл. Забыл кисель? Да, в пищи. Mm -hmm. Такой, ё-моё, сейчас жена мне даст. Такой Прибегает, а там как бы всё пригорело. Кисель... Ов... А, кисель варился овсяный тогда. То нормальная история. Вот. И там, получается, что такой, ну, кисель <сих> сухой. А, он выкипел весь и остался <сих> да, да, на Да-да-да. Ну, и получ... получился блин, лепешка. Вот считается то, что мужик вот так вот, блин, изобрел я не знаю, насколько это правдивая версия, но вот есть такая <laughs>, легенда. Мужики, вообще очень изобретательны. По... Мне почему-то вспомнилось, я когда э, в детстве родители когда-то уезжали куда-нибудь, например, я оставался один, мне был крайне лень мыть посуду. Я тебя перебью, прости, я тебе напоминаю, что твоя мама смотрит наши выпуски. Есть некоторые вещи, которые мы лучше не рассказываем. Да нет, тут ничего страшного. Мне крайне лень было мыть посуду, и я ее оборачивал пленкой. Mm. И, ну, соответственно, брал тарелку, ну, посмотри, оборачивал, оборачивал ее пленкой, клал на нее еду, потом грязную пленку берешь, выкидываешь тарелку чистую, все. Гениально вообще, лучше не придумаешь. Ну, для ребенка, как бы, какая нафиг мне эстетика нужна была, зачем? Мне надо было с пацанами бегать почему ты одноразовые тарелки не купил? Откуда у меня деньги были на одноразвитые? А пленка была в доме? Ну пленка была, да, там какая-нибудь. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими начинками блины вы любите больше всего есть? Я вот люблю со сгущенкой. Вот так вот сгущенчик в трубочку свернул, просто шикарно. Второе блюдо – это, конечно же, квас. Но если с блинами еще ведутся споры, да, кто их первую придумал, потому что они есть везде. Ну, то квас это вот, ну, прям точно исконно-русский напиток. Вот здесь не поспоришь. И квас, кстати, переводится, даже слово само, оно исконно русское, переводится как кислый напиток. Это вообще прекрасно его вкусовые качества характеризует. Но самое интересное, что есть история. Не знаю тоже, насколько она правдивая. Как квас придумали. Значит, тебе интересно будет сейчас, Женя. Мужик остался один дома опять. Как всегда. Да. Традиционный начало. А все главное удивляются, почему мужики только вот изобретают. Да? Пока женщина там своими делами занимается, мужик просто залип на чем-то. Что-то в основном прошляпил. Ну вот, да. Короче, он там дома остался один. И там дождь шел, не знаю, что было. У него, в общем, в амбаре лежало зерно. И пока он там куда-то залип... PlayStation не было тогда, не знаю, куда он там залип. Оно, короче, промокло в амбаре. Ну, он такой, ну что, надо просушить. Пошел на солнце, разложил зерно. Было тепло, жара. Значит, это все зерно, он, видимо, опять залип куда-то, вовремя не убрал, они проросли, эти зерновые. Процесс пошел. Ну чё? Он такой, блин, ну, ну что, ну молоть надо, как бы, что делать-то? Пошёл, значит, муку это перемолол, ну, всю историю. Тесто замесил, пробует, что то как-то, кислое тесто. Ну, из пророченного зерна, не очень. Такой, ну ладно, второй раз попробовал. Жена говорит, что за фигня вообще-то, чё тут мне, чё за муку принес? я взял. Ну, в итоге он, ну, делать то что, надо же как-то спасать. Он это тесто взял и залил водой. Зачем-то. Ну, наверное, опять забыл, потому что через несколько дней, не сразу, он эту воду пробует, она на вкус кисленькая, газированная, и таким вот образом родил, родился, собственно, квас. Клёво. В общем, я понял рецепт изобретения. Берешь мужика... Да, остав... просишь его чего нибудь сделать, <с оставляешь <с на сутки, возвращаешься, и он тебе что-нибудь изобрел, сделал, но не то. Кстати, кстати, интересно, что раньше профессия, как это квасник или как она там называлась, в общем, квасодел, она считалась почетной. То есть прям была профессия такая. И квас сделали не только там на хлебе, на зерне вот про что мы сейчас рассказывали. Квас сделали на фруктах, на ягодах, на овощах. То есть это нормальная история. И я, кстати, видела рецепт цвекольного класса. Надеюсь, мы летом попробуем. Я тебя дома оставлю. Попрощишь меня сварить чьи, вернешься, а будет у тебя... Нет, точнее не чьи, а борщ как Борщ попрощишь меня сварить, вернешься, будет свекольный куас. В общем, мне что-то после этой истории очень сильно захотелось окружки. Надо сделать. Третье блюдо, исконно русское, это, конечно же, салат оливье. Про него все знают, и все знают почему-то, как его правильно готовить. Все. Причем каждый правильный рецепт противоречит предыдущему правильному рецепту. Но вообще историческая справка небольшая. Этот салат был создан Люсиеном Оливье в 1860-х годах для его ресторана «Эрмитаж» в Москве. То есть реально э, российское изобретение. Его оригинальный рецепт включал внимание хвостраков, каперсы, мясо рябчика, картофель и майонез. Вот, естественно, потом в советские годы появился, появилась, точнее, вариация салата советский оливье там, с вареной колбаской, зеленым горошком. Зеленого горошка в оригинале вообще не было. Ну, как бы где он тут, нет. Вместо каперсов, наверное. А, ну, мне кажется, каперсы и зеленый горошек, они вообще по вкусу не похожи. Даже по текстуре. Как бы и вареная колбаса с хвостами раков тоже. не на одной полке лежит. Ну, в общем, вот. Споры о самом рецепте ведутся до сих пор, причем как и об оригинальном, какой он был на самом деле. Были там раковые шейки или раковые хвосты, очень интересно. Вот. Ну, явно не вареная колбаса. Так и сейчас в двадцать третьем году у каждой хозяйки, наверное, у каждой семьи есть свой рецепт. Я, например, не, не считаю какой-то правильный. Мне кажется, правильное это оригинальное. А все остальное это вариации, и просто все готовят так, как им хочется. Но ну, а за границей так и говорят, что это русский салат. То есть, если мы называем оливье, то за границей оливье будет написано русский салат. Вот такие дела. Четвертое блюдо это ватрушка. Ватрушка тоже исконно-русское слово, точнее, даже, наверное, не русское, а древнеславянское скорее всего, как и блины, между прочим, потому что блины – историю своего ого когда еще начали. И это расшифровывается как выпеченное изделие из добного дрожжевого теста в виде лепешки, в середине которой находится начинка из творога, варенья или повидла. Даль приводит в своем словаре значит, историю слова, то, что ватрушка появилась от слова «вотруха», которое означает «начинка». Ну, я вообще люблю ватрушки. Ты помнишь, как в столовой ватрушке мы ели с тобой, нет? Помнишь? Конечно, помню. Я... Творог. Да, творог там творога было достаточно много. Да, да. Но и теста сбоку было тоже полно. И зачастую я просто съедала серединку. Что-то я Она... не удивлена. Мне еще нравилось то, что под слоем творга тонкий. Тонкий слой теста, да, и мокренький. Вообще так. Да, это во рту. <смех> вообще разновидности ватрушки или очень похожих на них блюд есть у многих народов. У нас как бы в России многонациональная страна, у нас очень много всяких народов и э, регионов со своей национальной кухней. Например, есть шаньга, перепечь, калитки. Это все, в принципе, можно считать разновидностью той самой ватрушки. Пятое блюдо – это пироги. Вот пироги – это тоже вообще исконно русский вариант. Пироги, э, пирожки. Большие, маленькие. Пироги к нам пришли тоже от древних славян. И корень, пир, у слова, то есть это пиршество. Пироги были ритуальным блюдом, и их готовили и на свадьбу, и на поминки. И, в общем, вообще на любой повод. Не просто, чтобы поесть, но вот это было такое блюдо, которое обязательно должно было быть на определенном событии на столе. Вот такая история. И, кстати, первые пироги в Древней Руси изготавливались из пресного пшеничного теста крупного помола, то есть рж ржаные. Мука была ржаная, потому что она стоила, стоила дешевле. И э, бедные слои населения ржаные пироги э, чаще готовили. Потом, когда изобрели э, закваску для дрожжевого теста, слоеное тесто, потом придумали э, такие более богатые слои населения, они готовили немножко другие пироги. И если сначала, э, опять-таки, э, такие крестьяне, да, не сильно богатые, они э, начинку для пирогов использовали там крапиву, капусту, в общем, все, что растет. Травку в основном, то потом стали готовить там с картошкой, когда картошка появилась, и потом стали уже там рыбу добавлять, мясо. В общем, вариантов было очень много. То есть пирог это был было такое блюдо, которое всегда на столе было и у бедняков, и там у среднего сословия, и там не знаю у царей, например, на столе просто начинки были разные, и тесто немножко отличалось. Вот мне захотелось пирожков. У кстати, любимые пирожки бабушка делала с луком зеленым и с вареным яйцом, или с рыбкой. Вот. Вкусняется. Напишите в комментариях, какие любимые пироги у вас. Шестое блюдо это щи. Вот я знаю, что ты щи просто очень сильно любишь. Обожающие. Надо сварить, кстати говоря. Вот на шестом блюде я поняла, что мой живот очень сильно хочет поесть уже. Что-нибудь. Щи появились в русской кухне достаточно давно. Тогда, когда капуста появилась. То есть капуста, на самом деле, она не всегда была. Она тоже, там, когда с какого-то времени появилась в русской кухне, это был примерно 9 век. То есть очень-очень давно. Ну, как капуста появилась, стали щи варить. Но, кстати, нужно сказать, что щи не только из капусты делали, и крапиву добавляли, всякую разную зелень. Вариантов их очень много да и с капусты тоже, то есть там с свежей капустой, щи с кислой, суточные щи, когда кастрюлю сочами выносили на улицу на мороз зимой, они замерзали, потом размораживались и такая консистенция продуктов менялась, они такие нежные были. Вот и даже вот Пахлебкин подсчитал 24 варианта щей от пустых, постных до богатых с мясным бульоном. В качестве похлебки. Очень-очень много. Боярские щи, царские щи, уральские щи, э, какие-то еще, господи, грибоедовские. Ну, то есть прям это вот такое э, блюдо, которое русские просто очень сильно любят. Если, наверное, спросить, какой у нас национальный суп, <laughs> можно сказать, что щи, да? Щи будет точно там где-то в тройке. Но уха мне приходит в голову. Но я, правда, не знаю национально ну, как бы наша это русская искунная mm -hmm. или не исконное, не Но вот Уха, борщи, мне кажется, это вот тройка yeah. блюд, ну, первых блюд, которые вот точно наш у нас у всех на столах. Да-да-да, и интересно, кстати, что... Ну, понятно, что там в регионах очень сильно отличались рецепты. Это нормальная история, в, с... в семьях регионах отлич... отличаются рецепты, потому что страна очень большая. И если сейчас ты можешь залезть в интернет, посмотреть рецепт и, грубо говоря, приготовить в Ульяновске щи так, как в, на Камчатке делают, потому что кто-то из Камчат, с Камчатки выложил и показал, как он это там готовит. ну Не знаю, может, они там с рыбы варят щи какие-то. Но то раньше, конечно, люди не могли узнавать информацию так быстро и так далеко, и они очень сильно отличались по регионам. Вот как у них там в губернии, грубо говоря, готовят, как принято, какие продукты есть, так они и делают. Вот, поэтому э, локальная кухня, она была такая всегда очень интересная. У меня, кстати, тетя моя родная, она варит щи э, на, господи, на консервах рыбных. Представляешь? О как? Я никогда не пробовала. Причем суп с айром мы варили иногда. Вот чтобы щи с рыбными консервами... Вот тут как раз какая-то локальная история. У меня щи строго ассоциируется с говядиной. Да-да-да, вот у меня тоже. А у нее вот нет, она всю жизнь так варит, и ей прямо вкусно, а на говядине она не сильно любит. Вот, интересно. И, кстати, раньше щи, естественно, готовились в печи в русской, потому что не было ничего другого. А в чугунке, в, в, в таком вот, ну, чтобы... Короче, кастрюля чугунная. И этот чугунок, его мыли особо тщательно, и там какие-то песенки пели, заговоры читали. То есть, ну, нас любили люди как-то... Ну, развлекаться надо. Да-да-да, бытовые истории, вот петь, что-то делать. Интересно. Радио не было. Такой внутридомовой подкаст получался, культурный. Очень интересно еще про капустник. Ты знаешь, что такое капустник? Ну, то, что в школе, там, на выпускном мы делали, про это речь Капучник. Ну, типа того, ну, то есть сейчас да. Но само слово э, появилось из одной традиции. Я так понимаю, что она у нас была во многих регионах. Вот, например, в Сибири. Женщины собирались по вечерам и рубили капусту. Они красиво наряжались в национальной одежде, там из дома вышли на тусовку. На пели, приглашали детей, рассказывали им сказки и рубили капусту. Вот, и, собственно, отсюда появилось слово капустник. То есть такое тусовочка такая, да. Я бы на это вообще с удовольствием посмотрел. Ну, реально, как особенно вот посмотрел бы в той интерпретации и в современной интерпретации чтобы тоже современные девушки нарядились такие, <смех> накрасились, пошли рубить капусту. Да, это Там интересно. Можно клип снять так со я уже <смех> представляю, как <смех> это выглядеть будет <смех> <смех> <смех> Да, это забавно. Восьмое блюдо русской кухни – это беляши. Почему я говорю про русскую кухню? Потому что у нас Россия многонациональная страна. Я сколько раз это сказала? Интересно, пока про <смех> блюдо рассказываю. Но на самом деле так и есть, потому что Многие, ну, грубо говоря, чак-чак, можно сказать, что тоже в России придумали, потому что у нас Татарстан вот 200 километров. Российское блюдо. Да-да-да, да 200 километров вот от нас нам 2-3 часа на машине ехать. Беляши – это то же самое практически, что ватрушки, только с мясом. Но ватрушки, они у нас в печи, в духовке сейчас запекаются, а беляши, они жарятся во фритюре. И интересно, что в советское время беляши были таким уличным, вокзальным, советским стритфудом. То есть если мы сейчас можем в любой момент там в Питере купить шаурму, не, не только в Питере, да, вообще везде у нас, там в Ульяновске, шаурма, шаверма, хот-доги продаются, то раньше это были береши. Мне кажется, ничего не изменилось. Я буквально недавно был на рынке, вот я за мясом ездил, ага. и там у входа в рынок стоит киоск с беляшами, чебуреками, у вот, тебя, типа, пожалуйста, стритфуд. Да-да-да, но раньше просто их было очень много. Прям такой вокзальный. Прямо так и говорили, Белеши это вокзальный стритфуд. Ну да, да, Это вообще блюдо татарской, башкирской, калмыцкой, калмыцкой и казахской кухни. И последнее на сегодня блюдо – это пельмени. Вообще считается, что пельмени появились в Китае. Ну, как бы вот такая версия. Они оттуда пришли. Но они у нас настолько плотно уже в русской кухне укренились. Ведь я раньше думала, что они у нас в России появились. И вообще докажите, что они из Китая, пожалуйста. Где доказательства? Где? Архивы, поднимите мне, <связь> Архивы. пожалуйста. Считается, что китайский вариант попал в русскую кухню через Сибирь на Урал, и примерно в 15 веке это произошло. И долгое время пельмени были традиционной едой именно вот там на Сибири и на Урале, и потом только они распространились на всю русскую кухню. Вот. Но это такая же история, как с локальной кухней, про которую я рассказывала, когда люди там в деревнях готовят что-то, это далеко не уходит. Потом какой-нибудь путешественник приезжает, отрэйл а блогер по-современному. По он потом, ну, там, блюдо попробовал, он потом поехал, дальше там всем рассказал. Такая история была, потому что не было там э, журналов, рецептов, интернет, телевизора и вот этого всего. Такой национальный кулинарный фольклор. Да. Это вот как со сказками было, которые до нас дошли, они же изначально-то вообще по-другому звучали многие сказки. А из-за того, что одному человеку расскажут, да, он да, там да. себе что-то придумывает, додумывает, как-то ее украсть эту сказку расскажет. Мне не другому. нравится эта концовка, и я по-другому решил. Да, да, да. Мне не нравится эта концовка и так далее, из уст-уста. в уста. И то же самое, получается, было с блюдами. Да, они да. Просто да, передавали да. рецепты, и поэтому так много разных вариаций. Вот мы и разгадали загадку. Все, <смех> мы раскрыли тайну. И считается, что слово пельмень фенно-угорского происхождения и переводится как хлебное ухо или ухо из теста. Ну, понятно, почему, потому что форма, да, на ухо похожа у пельменя. И во многих русских не знаю, там, деревнях, селах и народах, наверное, у них есть традиция делать счастливые пельмени. Я просто не знаю, у кого точно. Я, слава богу, такой не пробовала. <смех> Но я знаю, что у нас даже вот сейчас. Когда пельмени лепят дома, это же прям А, цел... что-нибудь туда кладут? Да, да, да, да, это же прям целое мероприятие лепить пельмени всей семьей. Прям все. Да, да, Вот. Да, что-то туда кладут. И в лучшем случае это будет там, допустим, если все пельмени с мясом, это будет с картошкой, или там с вареньем с какой-нибудь. Или острый, просто очень. То в худшем случае там будет, блин, монетка, которая тебя зуб может сломать. Или кость. Или кость? Да, насколько я знаю, кости тоже. Кости клали, клали? серьезно? Да. Вот, я не знала. Вот, в общем, мне посчастливилось не есть счастливый пельмень. Но самое интересное просто, что если тебе счастливый пельмень попался, то ты, блин, счастливый, но без зуба. Понимаете, да, какая история? Надо чем-то жертвовать. Кстати, у нас еще в России, на Руси точнее, соники очень были одно время распространены. Может быть, и сейчас, не знаю. Раньше прям соники, прям, ну, нормальная история была. Заглянуть в сонник, И вот там ну, прям конечно, был. Да. И там прям было написано, к чему снится пельмень. Вот, например, если тебе приснился стол, щедро уставленный пельменями, это значит что? Это значит, что будет встреча с дорогими друзьями у тебя. Круто. Вот такая, да, история. Вот такая у нас получилась прекрасная, вкусная подборка русских блюд. Напишите в комментариях, какое из этих перечисленных девяти ваше самое любимое. А может быть, мы что-то забыли добавить. Ну, скорее всего, что-то забыли, потому что их не может быть девять, правильно? Их, наверное, много. Конечно, но это только начало, я думаю. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы тоже об этом расскажем в следующих выпусках. Пишите вообще комментарии, как вам наша рубрика про Россию с любовью. Ставьте лайки и все такое. В общем, мы рады вас видеть. Пока! Пока!